Хей, всем привет, дорогие друзья! Фиш Супик, передай всем привет. Всем здорово, дорогие друзья. Вот так вот, Фиш Супик сегодня с нами и у нас будет совместный ролик и он будет довольно-таки забавный, веселый, потому что мы будем играть э, в этом, как его? Мы будем вот колесо челленджи. фортуны, короче. Да, челленджи. Колесо фортуны мы будем крутить э, и кому какой челлендж выпадет, э, будем играть с этим челленджем всю катку. Играть мы будем две катки. В общем, список челленджей сейчас вы увидите перед своими глазами Вот такие вот, в принципе, челленджи Супик, ты готов, в принципе Ну, страшно, ну да, давай Страшно? Ладно, окей Мы в одной теме будем, конечно же, в пабликах играть И кому какой челлендж выпадет, с этим будем играть И сейчас давай заранее, короче, выберем, кому какой челлендж выпадет Давай, короче, смотри, тебе сначала выбираем или мне? Давай тебе Окей, нажимаю старт, колесо крутится Страшно это так напряженно, короче, что мне выпадет. Так, мне... Надеюсь ножом. А, играть без прицела, короче, мне надо выключить прицел. Все, я без прицела, теперь тебе выбираем, нажимаю. Вылежим с ножом. И сейчас ножом, челленд с ножом, я выпадет, такой облом будет. Будет довольно забавно. Полить своего тиммейта все раунды. Короче, ты во всех раундах должен противникам говорить, где я нахожусь. Это мне нравится. Короче, пишешь все время. Если я там в темке пишешь, он в темке идите mm -hmm. его бей. Все, короче, будешь палить меня, а я буду без прицела. Найс, найс, все против меня, короче. Mm -hmm. Ладно, окей, допустим. Ну что ж, погнали в каточку. Так, ребятки, вот началась наша катка. Тут у нас тиммейт короче, немного тупенький был, он не смог, короче, в спину забрать Челика. Yeah. А, беру юмпик, в принципе, я могу любое оружие брать, я просто без прицела. Окей, okay, mm -hmm. где суп? Давайте пойдем в yeah, вот, Над Надеюсь, тебя убьют первым, чтобы ты не полил меня. Так вот, как раз, таки меня убьют, и я буду полить. А, да, точно. Тогда я тебя защищ... Ой, защищать буду меня. О, oh. ты жив? Yeah. Uh -huh. А, блин, я не видел Челика, я не видел Челика. Окей, он сбежал а? похоже. Нас с тобой вместе убили, yeah. нормально. Но жесткий они жесткие, короче все, я как обычно без прицела. Ты как Ой, обычно ты, короче, будешь оба, меня полить? Койским погнали Что погнались? Куда? Опять же. А, на зигу. Да. Сейчас они опять же обойду. Короче, ты чекай там проход, а я буду чекать это. Там флешка. Ты ослеп? А. Я убил одного. Малин. Я убил. Я не перевелся. Капец, я без прицела смог кил сделать. Я думал, вообще не сделаю киллы. О, смотри, меня узнают в чате. Я даже своего буду полить. Ты всех, да, будешь полить прям? Мы и так сливаемся. А ты еще хуже палишь всех подряд. Отлично. Так, все, я поменял позу, у меня удобное кресло, кстати. Теперь я буду тащить. Давай наверх пойдем. Да ладно, ты все-таки осознал, что... то там уже... я кинул гранату, осторожно сам не попади на гранаты. Этот парень был из тех, просто любит жизнь. Да, леть. Ну все, ГГ, я вниз. Давай я с тобой. Наверху а, я сел. без. я не смог навестись, я не знаю, куда наводиться, я без прицела. Так, отлично. Я дам минус. Еще один. Ой, нормально, фиш, ты чё творишь вообще ты имбовый какой-то. ты скачал что ли, да? Нет. Ты NVP, ты в курсе, ты на первом да. месте у тела. Давай, клач, забирай всех просто. Вообще дефай. А, нет, не дефай, подожди. Не Зачем перезарядка-то? А у меня было мало патрон. Ну ты бы в голову попал, наверное. Наверное. Капец, без прицела это вообще ужас. Я, я не могу без прицела это делать. А у меня дико. У меня еще, короче, прицел оранжевый, я, у меня типа вот с этой стенкой сливается он, и я его не всегда вижу. Ты да нахрен оранжевый прицел-то поставил. Ты где вообще? Так я вот сзади него. Все, выжидать я буду отсюда. Ага, уже там вот. ага, да, нормально я, Ты умер, умер, О, да? Так, надо за тебя смотреть, так, палим инфу. Так, все, нормальное оружие Нормальное оружие я взял Я один, ем О, моя! отлично, я только хотел меть его Я слепой, я, блин, пока оружие подбирал Так, все, диглы, диглы, это изи, конечно же Ты меня так не спирил, потому что Смотри, что у меня есть О, мажор, ясно Кого мажор? Я просто скин выдумал. Ну, на скины нужны эти... Монеты. Я убил кого-то без прицела, охренеть. Я попал Блин, меня убили. Минус 76. С ума сойти. Это какой-то глупый челлендж, на самом деле. Палить своего тиммейта, который, блин, умирает раньше, чем ты. Походу я без челленджа играю. Да, ты считай без челленджа, это я один тут без прицела угу. страдаю. Но я одного смог убить, смотри, у меня без прицела я сделал 3 килла. Хм. И 5, 5 0 сливаемся. А я 4-5 иду. Ну, почти, да, нормально. Так, все, мне... Мне Ведь надо... Взять. Да ладно, мы смогли раунд забрать, смотри, чек, просто... Все, у меня... У меня щекала, я еще это... колад просто избил. Ты броню не купил, что ли? Да, нафиг она нужна. Давай, ты там их дизмораль, я отсюда гранатами закидаю и пойду Давай. убивать. Я минус 43 с гранаты дал. Блин, меня убили. Сверху значки Короче, есть. двое коцаные, двое коцаные. Я тебе нормальную инфу даю, а ты меня типа палишь, а, да? А, блин. Все пошел. чел один, это ГК, походу. Не, походу, я реально без челленджа, я... ты быстрее меня умираешь. Ну, я без прицела, ты понимаешь? Без... все слив. Без прицела все, вообще блин. нереально. Идем Вы... в следующую игру, получается. Так, не, подожди, теперь новый а, челлендж. Новый челлендж надо... да, да. Так, значит, захожу в колесо фортуны. Да. Так, опять мне первым, да? Да. Ладно. Окей, колесо фортуны крутится, крутится, крутится, и что выпадает? Блин, да, может что-то нормальное, просто прям такое нормальное? Играть только с дробаша да, веров, что за челленджи, кто их придумал? А, блин, их же я придумал. Да. <сёк> так, стоп. Теперь тебе, челлендж, стоп. Стоп тебе, не... блин, челлендж с ножа выпал. Нет, не. Давай. Надо. Челлендж, челлендж с ножа. С ножа. Ну, пожалуйста, ну, пожалуйста. <сёк> ну, с ножа. Давай, давай, давай, давай. А, <сёк> играть Чё? без прицела тебе выпала. <сёк> Выключай, выключай прицел на прозрачность на ноль поставь. Все, теперь ты ощутишь, ты поймешь, каково мне было испытать а тоже, то что и я. Ну это это классика, куда бы мы ни зашли, да. мы проигрываем. Так, ладно, так а у меня какой там. А, у меня же дробаш, блин, дробаш да. дайте. Я не дробаш а купил, я, не я за чел, дай дробашу, чел, дробаш, у чела дробаш, дробаш, дай дробаш, дай дробаш, дробаш дай. Братан, дай дробаш, пожалуйста. У него что тоже челлендж с дробаша что ли? Чё, он с дробаша только? Чел, дай дробаш, да блин, я с пистолета кого-то О, минус 22. Я убил голову кого-то. Короче, я рядом с тобой буду ходить, потому что, ну блин, это капец, мне страшно. А где тот чел с дробашом, он умер? Он еще жив, прикинь. Я минус 2 да. Дай дробаш, дай, дай, дробаш, дробаш, дай пожалуйста, дай дробаш, да дай дробаш, ты все равно с ним не играешь, дай сюда. Минус 70 дал. Красиво, ты там тащи, я пока тут дробаш Давай. клянь. Так, надо ну, Да не сюда. дигл, мне не дигл нужен, дай дробаш, чел, Опять дробаш, Меня убил. Мамашики, блин. Мамашика меня убил. Он всю команду почти убил. Так, все, теперь я точно беру дробаш. И иду тащить. Все, у меня др... А почему у меня дробаш без скина? Что-то я не понял. Хм. Странно. У меня дробаш без скина. Ладно, окей, он ли дробаш? А я прицел забыл включить. Я же я не играю без прицела, я целом. Так, мне не прицел набирать. У тебя двойной череп. Сейчас бы, блин, с дробаша еще и без прицела играть, ага. Минус один. Так. Я не попадаю. Это все ты добиваешь тех, кто, кого я коцаю, блин. Я котцую, блин, с дробаша, ты добиваешь. Я на месте снова. Ну да, ты вообще прошка лютый. А меня на стримах и называют мудиком. Ну на стримах у тебя не летит вообще, ты только на запись, ты только на запись круто играешь. Так, возьму обычный дробаш. Ладно, не буду там всякие приколы Давай, пока. А, да, Еще и без прицела, да? Ну ты вообще лютый. Да. Ну-ка, ну мне интересно это Мне интересно, как тебя убьют просто. В смысле меня убьют, меня убьют. Да, да. Ну-ка. Ты еще жив? Да смотрите на него он сейчас умрет он сейчас умрет он перезаряжается смотрите на него там там челик там со всех сторон меня в угол поджали а понял на сабаште оказывается ну у нас остается чел его умирает какие-то лютые блин я с дробаша тут точно ничего не сделаю кстати ты мое бессмысленное было проще еще ни одну игру не выиграли. Черныш тащи, пишут тут. <laughs> я с дробаша, блин. Uh -huh. Я с дробаша, какой-то щи, ребят. Uh -huh. сейчас, бы, сейчас бы с дробаша тащить, ага. Сейчас бы дробаша идти на дальнее расстояние. <laughs> да, это то. А тут это old factory, тут куда не сунься, везде дальние расстояния. Эта карта не подходит. Вот был бы хаос. Это блин, было бы я минус вообще... 44 дал. У ну, нас кстати, last round. Uh -huh. Алло. Блин. Ну, нормаз, да. Классно. А, у меня же еще и дробаша нету. Я могу только с обычным пистолетом пойти. Ну, Круто. Я возьму, пожалуй, варьер, Так, я сьюзпил по пойду. Сьюзпик еще попробую. Я... А, у меня граната есть. Они не ожидают гранату. Так как ä, они думают, типа, я тоже я Дигал. Кур... А у меня не Дигл. Только кил с гранатой представляет и никого не убивает. Ура! Кил, наконец-то. У тебя юсб или что это? Да, да, это юсб. О блин. И блин. меня убили. Он, короче, в крысе сидит. Иди забери. Их меня тут тоже убили. Я одного убил, у меня сразу убили. А, ясно, понятно. <соценно> два на два остались. Пацаны, тащите, тащите, хотя бы первый раунд. <соценно> Давайте камбэк сделаем, хоть как-нибудь. Они косые. <соценно> Вообще. <соценно> ты без предпочтений лучше. Ты с прицелом, то лучше играешь. заветил? Кстати, у меня больше киллов у вас вместе взятых. Да, я вижу. У вас 3, у меня 4 выходит. Там чел уже пишет, слейте тиммейты. Надо же кататься подряд уже 6-0 выигрывают. Хотя, нет, не две катки подряд, а... Одну катку мы 6-1 проиграли, а тут 6-0. Ну ладно, всем спасибо за просмотр, ребятки. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем спасибо и всем пока. Всем пока.